Одна из многих, что нет, бледнеть в контрасте, черт, бред, копиркой ноги. О, я твой любимый мозоль. Ты чертыхнешься опять, твоюш треклятую мать, но сколько ж можно вот так и нервно куришь табак, и дог смотришь в глаза. Ища любви тормоза, Ты не найдешь их там. Не рукой выключишь свет, до утра пьешь мой яд, И но тебя воскресят. Ты можешь помнить других, их имена, каждый штрих, Но я такая одна, К чертям все их имена, Ты мой, хотя бы ушел. И что попроще нашел, и жил спокойнее. А ты сжимаешь до хрипоты, уткнувшись носом в лицо. В кармане носишь кольцо. Одна из многих Ответ, Ты знаешь? Нет, это бред. Копирка и чьей-то? Я твой любимый мазор.